Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас всех приветствую на телеканале Универ ТВ. У нас сегодня очередной выпуск программы «Татар и в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. Сегодня мы поговорим о нашей республике, о многонациональном Татарстане, ее народах, культуре, истории изучения культуры народов Татарстана. Я с большим удовольствием хочу представить наших сегодняшних гостей, экспертов. Это Татьяна Алексеевна Титова, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры этнологии и антропологии Казанского федерального университета. И э, Елена Геннадьевна Гущина, кандидат исторических наук, директор этнографического музея Казанского федерального университета. Добрый день, коллеги! Добрый день. Добрый день. У нас сегодня несколько необычная тема. Обычно темы нашей передачи посвящены истории татарского народа. Но современный Татарстан он является одним из регионов Российской Федерации, который достаточно часто позиционируется как регион, продвинутый не только в экономической области, но и прежде всего в области национальных, межнациональных отношений. И мы с большим Удовлетворением всегда отмечаем тот факт, что на протяжении многих десятилетий, столетий на территории современного Татарстана всегда уживались многие-многие народы, культуры, шел взаимный процесс обогащения этих народов. Вот, собственно говоря, сегодня мы как раз и посвящаем нашу встречу именно этой теме. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, а какие народы проживают на территории Татарстана? У нас будет в этом году перепись, надеюсь, все-таки нас состоится, и мы узнаем, каков, может быть, численный состав, изменившийся, да? Но согласно переписи предыдущей, у нас зафиксировано 173 народа. Из местных народов у нас проживают народы финно-угорские, это марийцы, мардва, удмурты, это народы тюркские, это чуваши, татары и есть башкиры. И из славянских народов у нас численно доминирующие большинство — это русские, хотя, безусловно, есть и украинцы, есть и белорусы, есть, и в общем, так далее. Вот, эти народы местные проживают у нас в республике. Помимо местных народов у нас есть еще народы, которые тоже давно здесь живут, но это, скажем так, старомигрантские сообщества, это, например, грузины, это армяне, это ассирийцы вот, ну и так далее. Да. И, безусловно, э, миграционные процессы, которые шли активно после распада Советского Союза, они существенно изменили этническую картину, этническое вот это поле. И у нас появились еще новые мигрантские сообщества. Э, в первую очередь это представители значит, вот, э, народов Средней Азии. Это Узбекистан, это Таджикистан. Ну, несколько меньше, Казахстан, вот, и Киргизия. Да, ну мы по эм, мигрантским э, вот этим сообществам, mm -hmm. по мигрантским потокам мы еще сегодня отдельно <к 55> поговорим. А сейчас я хотел бы обратиться Елене к вам с таким вопросом: а, Вот есть такая наука, этнология. Прекрасная наука. Да, что такое этнология? Что за наука? Что ну, она изучает? Если дословно, да, э, наука о народах. Uh -huh. Это самое, наверное, такое простое объяснение, которое можно встретить везде. Uh -huh. Но эта наука не просто... Э, понимаете, когда зародилась этнография, Этнология... А чем отличается этнография от этнологии? В России, по большому счету, это слова-синонимы. Uh -huh. Так исторически сложилось. Uh -huh. Тут есть разная специфика разных странах мира, uh -huh. но в России эти термины были... Uh -huh практически взаимозаменяемы. Uh -huh. когда наука формировалась как наука. То есть это вторая половина 19-го, начало 20 века. Uh -huh. И э, эта наука она никогда был, не была наукой о прошлом. Этнографы занимались на момент становления науки изучением настоящего современности. То есть они ездили в экспедицию, в деревню, изучали на тот момент доминирующее население, которое жило все-таки, у нас сельская страна была, да? Привозили какие-то коллекции, которые служили научным, учебным материалом, изучали uh -huh. их. И эти коллекции хранились и хранятся в музеях. И поэтому э, современные этнографы изучают как вот то прошлое, э, рефлексию, репрезентацию, так и современные межконфессиональные отношения. Вот в связи с этим вы затронули <coughs> вопрос об э, из, истории изучения народов. Да? А кто из э, ученых, этнографов, этнологов, проявил себя в изучении истории народов нашего края, в изучении истори истории народов Татарстана. Ну Тут это большой, угу. огромный список тех, действительно, энтузиастов, которые посвящали этому значительно процент своего времени, и рабочего, и не только рабочего. И... С 19 века, уже с начала 19 века, ученые Казанского университета на тот момент стали обращаться к вопросам этнографии. Безусловно, когда мы видим такой вот достаточно разный, интересный этнический состав, ученые стремились это описать, но в первой половине 19 века наука еще не сформировалась, то есть не было четко очерченного предметного поля, да, не было, только вырабатывались методы изучения, и эти описания во многом были ну, в рамках путевых заметок, в рамках каких-то своих наблюдений, но они являются важным источником. Как, допустим, Карл Фукс, который был медиком, и благодаря этому он был вхож в дома казанских городских татар, да, все-таки... Подсмотрел там замочную скважину за женщинами и описал очень много интересного. Но и считается, что он первый этнограф, кто обратился к казанским татарам. А катармы. можно его назвать основателем Казанской школы этнографии? А, нет. Школа mm -hmm. формируется тогда, когда есть учители и ученики. Uh -huh. Школа Казанского университета сформировалась в начале XX века, когда сюда приезжает работать Бронн Фридрихович Адлер, и уже после этого мы видим последовательность. То же самое, как если говорить про Академию наук, uh -huh. Нашу, да, она сформировалась под влиянием Николая Васильевича Воробьева, который был учеником Адлера. Uh -huh. И, по сути, именно благодаря Адлеру он занялся и продолжил изучение вот казанских татар. Да. Патрин ну, ключевые фамилии назвали. Может, да. еще кого не вспомним? Из этнограф нашего да, Казанского да, да, университета. Да, да. Ну, конечно, Бусыгин, это Гене наши Пракович. учителя, люди, с которыми uh -huh. я начинала работать. Это, конечно, Евгений Прокович Бусыгин вчера uh -huh. день памяти. Uh -huh. Было 13 лет, как он ушел от нас. Uh -huh. вот, это Николай Владимирович Зорин, uh -huh. конечно. Это мой учитель, Лит Сергея Таксубаева. Uh -huh. Вот это Гузера Фауна Столярова. Я считаю тоже ее своим учителем. Она в настоящее ну, то есть, время, то есть, да, у нас целая не работает целая плеяда блестящих, да, ученых, целая да. плеяда профессоров, докторов, uh -huh. наукассентов. Uh -huh. Вот тут, причем, степень звания значения ведь не имеет никакого. Важно, что да. человек внес и mm -hmm. что вообще кто продолжит его дело кого он подготовил после себя но ну, есть кому продолжать это самое главное мы надеемся потому что у нас открыто свое направление подготовки антропологии этнология где студенты занимаясь непосредственно и в музеях и выезжая в поле постигают эту науку коллеги я хотел бы вот поднять очень важный вопрос мне кажется очень актуальный сегодня вопрос в самом деле вот Этносы, которые проживают на территории Татарстана, имеют свою культуру, я бы сказал, особенности культуры, да, особенно исторического развития. Но Я думаю, что вы со мной согласитесь, есть что-то и общее. Да? Татарстана, что все-таки объединяет народы Татарстана, что общего при особенностях своих да, в историческом развитии, в культуре народов Татарстана? Безусловно. Ну, во-первых, начну, что общего. Во-первых, у нас... Сформирована так называемая региональная идентичность. Uh -huh. То есть мы татарстанцы, uh -huh. а, вот этой позиции у нас придерживается в районе 80% uh -huh. вот населения. Это проводились данным... исследования какие-то? А, да, они регулярно проводятся. Uh -huh. а да. Немножко не расскажете, вот очень коротко. Uh -huh. Регулярно мы проводим нашим коллективом исследования, mm -hmm. они посвящены разным сферам межэтнического взаимодействия, так и э, разным вот, этноконфессиональным mm -hmm. или э, этническим группам то есть, mm -hmm. за, по ситуации. Но, к тому же у нас есть очень много помощников, у нас есть студенческие практики, и производственные и летние полевые и учебные. Естественно, ребята, у нас есть магистры, у нас есть аспиранты, mm -hmm. у нас есть даже докторанты, которые, естественно, тоже вносят свою вот эту вот, я бы сказал, не просто лепту, а большой вклад вот mm -hmm. в это вот дело, потому что вы же понимаете, что такие вот исследования масштабные, они, в общем-то, сложные и нашему небольшому коллективу по численности. Uh -huh. Это, конечно, профессорско-преподавательскому составу и музею было бы реализовать сложно. Вот, у нас много помощников, и мы регулярно вот проводим вот такие вот исследования. Ну, как качественными, вот это... так и количественными да. методами. То есть это интервью, это фокус группы это... А массовые опросы, это и средства массовой информации mm -hmm. мы значит, просматриваем на этот предмет, mm -hmm. контент-анализ проводим, то есть всеми возможными нашими современными методами. Причем вот эти исследования, mm -hmm. которые проводятся нашими коллегами, они достаточно востребованы, они очень интересные mm -hmm. я вас вот здесь поддержу. Вас, Татьяна Алексеевна, что региональная идентичность, она, конечно, существует. И независимо от того, какому этносу принадлежит население нашей республики, они тем не менее себя позиционируют в том числе и по гражданской идентичности. Да, конечно. У -у -у. Да, значит, и по региональной идентичности только. Да. По региональной идентичности это то, что людей объединяет. Вот вы спросили, У -у -у. что объединяет. Вот я говорю, во-первых, региональная идентичность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какими последствиями? А, очень много общего в культуре народов наших. Чем это обусловлено? Uh -huh. ну, Во-первых, обусловлено, конечно, местом проживания. Uh -huh. Безусловно, если мы живем все в одних географических климатических uh -huh. условиях, то у нас будет схожая система питания. У нас схожая система постройки жилища, там, средства передвижения, утварь. Ну, <laughs> люди занимались одним и тем, одним и тем же в вот, силу да, географического такого да, положения. А во-вторых, это, как вы уже в начале нашей беседы сказали, это длительное а, культурно-бытовое взаимодействие, когда люди... А, Приноси, вернее, дарили друг другу элементы культуры, каждый, конечно, привнося что-то свое, но и при этом сохраняя что-то свое. Но вот то наиболее, скажем так, удобоваримое, наиболее устойчивое, люди этим обменивались. И если мы сейчас с вами посмотрим, вот опять-таки по нашим исследованиям, когда мы людей спрашиваем, например, Какие национальные праздники они считают своими? Да? Скажем, mm -hmm. Сабантуй или Каравон у нас пишут люди через одного, что это их национальный праздник, независимо от э, национального mm -hmm. да, вероисповедания. Да? Правда, да. Национальными на, праздниками порой считают религиозные праздники, даже если человек, скажем, ну, не придерживается этого вероисповедания, или, например, mm -hmm. он, ну, скажем так, неверующий, mm -hmm. да, или равнодушный к религии. А, то есть, вот эти вот праздничные мероприятия безусловно. Что общее? Это в питание, вот, mm -hmm. культура питания. Опять-таки, э, у нас сейчас такая ситуация, что, скажем, какие-то праздничные блюда, например, ну, на праздник, хозяйки, независимо от национальности, э, очень часто используют татарскую кухню. Mm -hmm. Потому что, действительно, эта кухня очень популярная, она сытная, она доступная. И, соответственно, э, и русскую кухню. Да, в, как, да mm -hmm. ну, несколько, может быть, меньше, да, mm -hmm. но русскую кухню тоже mm -hmm. используют mm -hmm разного рода модификациями, там может быть разная начинка, но суть mm -hmm. остается одна, та же те, например, mm -hmm. я не знаю, там, блины там, да, mm -hmm. вот, пельмени все считают своими национальным блюдом, независимо от национальности, но это спорный вопрос, да, еще это изначально, то же самое, чак -чак. Да. то же самое, как чак-чак mm -hmm. и так далее, то есть, вот, видите, вот, система, вот, питания, общее. Но про одежду я не говорю. Ой, про одежду что... я вот хочу с вашего а -а -а. позволения послушать, дать слово Елене да, Данине. Ну, сейчас мы все ходим в европейской одежде, mm -hmm. да? сложно э, просто увидеть человека и сказать, mm -hmm. к какому народу он mm -hmm. э, относится, к какому народу он сам себя считает. Если мы берем 19 век, то здесь, конечно, одежда mm -hmm. была маркером, показывающим и э, гендерную, и половую да, принадлежность, так и возрастную, и, безусловно, национальную. У каждой территориальной группы был свой комплект одежды, Угу. И люди, проживающие, как уже сказала Татьяна Алексеевна, в одной историко-этнографической области, да, угу. в одних природно-географических условиях, естественно, носили схожие элементы одежды. Делали они ее из одних и тех же материалов. Вот вопрос, да, что считается национальной такой обувью, да. Стереотипно, татарские это ичиги, кожаные сапоги, что носили только татары. Там русские лапти, допустим, удмурты валенки. Uh -huh. Но это не так. Вот эти вот все три, войлочная обувь, кожаная uh -huh. обувь и плетеная обувь, носили абсолютно все. Тут больше будет зависеть социальный фактор, да, достаток, кто что мог себе позволить. Потому и что мы конечно. смотрим фотографии 19 века, стоит семья. Uh -huh. Мужчина, как правило, в кожных сапогах. Да, женщина одна там будет, допустим, в кожных сапогах, остальные в лаптях, дети mm -hmm. вообще босиком. Это не думаю, что о том, на... что у да, них не было да. возможности детей. И, <свят> и я думаю, что они фотографировались <свят> по особым случаям, по праздникам. Конечно, то есть чаще всего даже не по праздникам, а да. когда приезжали этнографы да, в, да, в деревню. Да. То есть на эти случай у них была такая торжественная, богатая одежда. <свят> богатая, праздничная одежда, обувь, одежда да. конечно. Ну, как и в советское <свят> время, <свят> ходили в фотоателье по памятным датам, <свят> по праздникам <свят> да, да, одевая все самое лучшее. Так и тогда, безусловно, приезжая, людей заставляли одевать. вот вот этот свой <свят> Так и в музеи привозили Самое uh -huh. богатое, да, самое такое э, яркое. Коллеги, я еще хочу <coughs> подбросить одну э, тему для разговора. Вот мы сейчас больше говорим о народной культуре. В свое время Гердер говорил о значении высокой культуры в процессе формирования нации, да? ну, в современном понимании. Вот у меня вопрос такой, <coughs> коллеги вам. А, насколько народная культура занимает и занимает ли оно место в современной культуре современных наций. Начальник как вы mm. считаете? Я думала, что скажет по поводу современной культуры, как этническая культура. Во-первых, ну, да, да. Во mm. вопрос, такой... это актуально, да? что mm -hmm. такое вообще культура в целом, да? мы берем, mm -hmm. что такое... Народная культура, да? uh -huh. Национальную культуру, если мы хотим. И, э... А можно вот развести понятие, да? Есть понятие элитарная культура, да? Есть понятие народной культуры. Но, как правило, так разводили, говоря об элитарной культуре, как о культуре города. А uh -huh. народная культура – это культура деревни была. Uh -huh. да? Но что в нашем понимании сейчас элитарная культура? Концерты в театре, оперы и балета? Uh -huh. Да, нет? Это элитарная? Как вы считаете? Ну, я думаю, что это на самом деле разделение, оно несколько условно. Безусловно. Абсолютно условно. Абсолютно да. И каждый вкладывает в него свое представление, угу. свое наполнение что, свое понимание. Что ближе? Культура, угу. то же самое, как и там, тот же самый традиционный угу. костюм, в зависимости от того, кого мы рассматриваем. А народная культура меняется со временем или нет? Но, естественно, как и все меняется со временем. У угу. нас, понимаете, есть такое понятие, как традиция да, и угу. как инновация. Uh -huh. uh, традиция, несмотря на то, что это что-то устойчивое, это uh, то, что изменяется с течением времени, как ни крути. Uh -huh. Любая инновация как, становится традицией. Uh -huh. uh, опять надо смотреть традиционно, для чего, для какого периода времени, для какого там uh, среза город, село, социальная группа. Тут очень много нюансов. И когда uh, на современных городских праздниках мы видим вот эту вот uh, очень часто неправильную репрезентацию традиционной культуры, когда там... Танцует а народный танец, да, в коротких юбочках, где подол поднимается, сверкает, да, или там 80-летняя, условно говоря, бабушка какая-то в девичьем костюме поет песню, да, ну, наверное, это странно. Правильно? А это народная странно. культура или нет? Ну, что такое опять народная культура? Uh -huh. Это то, что воспроизводит народ. Это очень широкое понятие. Хорошо. Ну, коллеги, можно добавить? Да, я конечно. Чувствую, конечно да. Хотел бы базовую такую вещь сказать да, ага. для всех, наверное, этнологов, антропологов. Угу. Народы и их культуры ⁇ это живое образование. Понимаете, коллеги, это угу. образование живое и подвижное. Посмотрите, были булгары, хазары, печенеги буртасы, кого только не было. да? Где эти народы? Их сейчас? Да. Нет. Физически они не существуют. Mm -hmm. На их базе появились другие народы, наши современные которые народы, которые впитали эту культуру. Впитали да, эту к... Есть преемственность. Наверное. Пройдет время, и наших с вами современных народов. Я полагаю, тоже не будет это законно. Но я существует. надеюсь, они сохранятся. А, Все-таки, ну, ну, да. Мы не, знаем, надеемся. мы не знаем это. В далекой yeah. перспективе. В далекой в отдаленной дело. перспективе. Yeah. Но культура-то никуда не исчезнет. Yeah. Согласен. Она даст ростки для новой Пласты. Пласты, да. Вот пласты, это пласты, принципиальная пласты. позиция, которые я полностью тоже согласен. То есть государство исчезает, появляется, исчезает, Конечно. остается вечным культурой. Да. И это такой пирог, который очень интересно изучать, смотреть, который подается... Вот мы сейчас, коллеги, затронули проблему народ, нация. Иногда приходится слышать, что это одно и то же некоторые. Даже специалисты путаются в этих понятиях. Все-таки для наших слушателей хотелось бы внести ясность. Народ, нация – это одно и то же? Или все-таки это не одно и то же? Татьяна Алексеевна. Ну, <клев> в данном случае я не истин в конечной инстанции. Угу. Я выскажу свою точку зрения. Угу. И, э, ну, как мне видится, ее поддерживают очень многие наши коллеги, угу. профессионалы, этнологи. Угу. Это разные понятия. Угу. Они абсолютно разные. Uh, и чтобы вот люди ну, не запутывались, что ли, в этих понятиях, uh -huh. я всегда предлагаю вот своим студентам очень четко. Народ это национальность. Uh -huh. Это люди с единым самоназванием, самосознанием, мы многонасание, мы uh -huh. евреи, uh -huh. мы татары, мы uh -huh. грузины, мы осетины и так далее. Uh -huh. Понимаете? То есть это этническая общность, национальность, то, что у нас принято. Uh -huh. Uh -huh. А нация, все-таки, на мой взгляд, это согражданство. Это граждане одного государства. Все-таки это Российск... больше политический конструктор. Да, конструкт, это да? не наш конструкт. Угу. В смысле, не для этнологии. Да. Э, там, мы говорим, можно сказать, российская нация, там американская нация, французская, китайская нация. Да, но это же не говорит о том, что... Э, Китайская нация, она абсолютно там однородно да. Uh -huh. То есть то же самое российская нация. Uh -huh. То есть россияне, как со как граждане одного государства. Тут надо понимать, что есть этнические русские, uh -huh. Uh -huh. а есть россияне. И как правило, нация многоэтнична, полиэтнична или многонациональна, как хотите. Но зачастую, да, специалисты пользуются таким термином, как этно. Нация вкладывая. Uh -huh в понятии этнонация этнический смысл, да? uh -huh, то есть uh -huh. вот, то, что вот, я сказала, называю национальностью uh -huh, или народом. Uh -huh. Допустимо, разные точки зрения есть в литературе, но мне кажется, чтобы наших слушателей читателей и вообще, да, вот, людей не путать, вот, не вводить, так сказать, в эти uh -huh. сложные вот, эти термины с своими нюансами. Uh -huh. Вот есть нация, согражданство, как граждане одного государства, и есть национальность, как люди одной национальности. Зачастую противники вот, э, э, э, вот такого подхода говорят, что ну как же, вот чем наполнена наша российская нация, mm -hmm. что же там лежит в основе, что якобы у нас вот на, Россия настолько разная, а настолько лоскутная, что вот э, тут трудно говорить... Невозможно российской нации. Где-то несколько десятилетий назад у нас активно стала разрабатываться концепция гражданской идентичности в виде российской нации. Ну, в такой форме Россия это нация нации. Однако, вот сегодня об этом говорят все меньше и меньше, и это я связываю вот с теми изменениями, которые были приняты у нас в Конституции, где четко было прописано о образующем народе. И то есть получается, что гражданская идентичность, российская нация, она вот эта формулировка, вот этот лозунг, вот эта модель, она неким образом теперь минимизировалась, а может быть даже и сошла на нет. Или они не прав? Uh, я думаю, что вы не совсем правы. Uh -huh. Действительно, в поправках есть такое понятие, как государство, образующий народ. Uh, я не могу сказать, что все специалисты с этим согласны. То есть разные тоже точки зрения есть на этот счет. Uh -huh. Но я думаю, что здесь uh, в основу просто было положено численно доминирующее население. Вот, а как, uh -huh. как же концепция народ. единой гражданской uh -huh. идентичности? Uh -huh. Uh -huh. Да, вот. Uh, я думаю, что вот не могу за тех кто авторы залить конституцию, но я все-таки полагаю uh -huh. так вот да посредно что э, все-таки взяли чисто доминирующий народ э, не больше и не меньше вот россия ну нация наций я бы сказал нация национальностей uh -huh. наверное да uh -huh. вот так вот э, И я думаю что от того что вот мы прописали но ну, может быть скажем так, несколько формально даже в Конституции такие вещи. Uh -huh. Я думаю, суть не меняется. Вот uh -huh. я, э, да, хотела договорить, проговорить этот момент. Э, дело в том, что э, по факту, uh -huh. и я думаю, что никто не будет этого отрицать, у нас есть общая территория, uh -huh. у нас есть общая судебная власть, законодательная, исполнительная, да? Uh -huh. У нас есть э, единая валюта. Единая валюта. У нас есть единый Как мы говорили, единая, все-таки, культура. У нас есть как не крути общероссийская вот эта культура, и uh -huh. э, наши государственные и общенациональные праздники. Uh -huh. э, вы в какой регион России не поедете, uh -huh. в любом случае у нас отмечают и Новый год, где-то более активно, где-то менее. Но Новый год, uh -huh. там 8 марта, вот скоро мы будем 23 февраля поздравлять мужчин. Традиционно сложилось... Ждем, не чер... дождемся. Это еще со времен Советского Союза пошло. Вот эти наши 8 марта. Да, Конечно. я сказала. Вот эти наши новые праздники, 4 ноября, да, и никто не вдумывается, почему 4 ноября, с чем это было связано. Никто в это не вникает, люди знают, что это государственный праздник, там, День России, да, опять-таки. Эти праздники есть, их никто, ну, не то чтобы не отменял, эти праздники есть во всех регионах, люди об этом знают, люди об этом не просто знают, а они их отмечают, они их ждут. Mm -hmm. понимаете и вот многие вот такие вещи безусловно, очень разные регионы там приедешь в Калмыкию и в Дагестан, например, да, mm -hmm. или в Чувашию понятно, что это разные регионы своей этнической спецификой, да и культурный и разный уровень экономического развития все это понятно но тем не менее, вот эти вот базовые вещи которые, я считаю, делают нацию нацией, они у нас есть Коль у нас мы признаем есть единое государство. И еще один момент. Вот, вы понимаете, очень много разного рода спекулятивных разговоров на этот счет. Uh -huh. uh, то есть, uh, когда заговорили о российской нации, то uh, те, кто активно, в кавычках, скажем так, бросился защищать права русских, говорили, все, теперь русских не будет, будут все россияне. Uh -huh. Русские как народ исчезли. Uh -huh. А те, кто защищал, ну условно говоря, иных, не русских да, народов, uh -huh. они говорили, что сейчас все будут русские, все, теперь все россияне, ну, значит, все будут много, русские. Да. да, дискуссий было да. много. Но на самом деле, вот, коллеги, на мой взгляд, тут нет вообще никакого противоречия. Uh -huh. Вообще никакого противоречия. Мировой опыт нам как бы тоже об этом говорит. Uh -huh. От того, что я являюсь россиянином, там, гражданин, гражданкой и гражданином своего государства. Да? Uh -huh. При этом я могу быть там русской, еврейкой, чувачка, кем угодно сказать про идентичность вообще что такое и что множественность есть множественность идентичностей у наших при этом я могу быть там иудейкой, христианкой, да то есть есть конфессиональная наша идентичность у нас есть гендерная, есть гендер, у нас есть цеховая, семейная, региональная, то есть у нас понимаете масса идентичностей, которые одни одна друг другу другой не противоречит, то есть они как бы вот для кого-то более важна одна, для кого-то более важна другая, а у кого-то там я не знаю пять на одном уровне. Люди все разные и идентичности у всех очень разные. Эти идентичности могут меняться в течение нашей жизни. Люди могут менять национальную принадлежность, религиозную принадлежность, семейную. А культурную так далее. может менять человек нет идентичности или не а как это культура а вот как происходит? это Я не вот знаю. смотрите вот сейчас мы важную тему подняли да да, да национальная идентичность человек может конечно. поменять да Конфессиональную конечно может поменять. сейчас ведь даже гендерную идентичность может человек поменять вопрос связь с этим раз мы На говорим о культуре да культурная идентичность она постоянна или она непостоянна ну мы уже с вами проговорили что чисто в принципе нет ничего постоянного угу. да, что все изменяется угу. и человеку наверное ну, ну, как вот нам с вами с, всем, да, в какой-то момент э, важно и интересно. Хорошо, я вопрос немного что по-другому задам. Вот человек мигрирует, да, угу, допустим, да. приехал из Средней Азии к нам, или наоборот, уна, от нас уехал в Европу, угу. ведь он появляется, он приезжает в новую культурную среду. Конечно. А человек формирует среда, как ни крути. Так вот, человек-мигрант, если он приехал из Средней Азии к нам сюда, у него культурная идентичность будет меняться, так же, как у того гражданина Российской Федерации, который уезжает, например, в Европу. Но тут проходит все 18. тоже по-разному. Mm -hmm. Тут есть несколько моделей mm -hmm. развития событий, mm -hmm. которые прекрасно описаны, и в том числе в учебниках. Mm -hmm. uh, вот, okay, рекомендую в учебниках на нашим, рекомендую нашим уч слушателям uh -huh. да, uh -huh. почитать наш учебник этнологии, uh -huh. который uh -huh. uh, разработан на кафедре. Uh -huh. И наш замечательный, кстати, учебник для многонациональной России, многонациональной Татарстан, да. совместный учебник. Замечательный учебник, который во -востребованы. Uh -huh. И вот в этнологии прописаны все возможные варианты развития событий, к чему uh -huh. это, собственно говоря, привозит uh -huh. Нельзя это сравнять и сказать, что для всех это будет вот так-то. Коллеги, вот у нас, к сожалению, время разговора. Так проходит на одном дыхании, что время уже подходит к концу. Я хотел бы все-таки в оставшееся время обсудить еще одну очень важную проблему, которую Татьяна Алексеевна вы вы сегодня подняли в начале нашего разговора. Это миграционные потоки, это мигранты. В связи с этим вопрос считается, что в настоящее время в республике Татарстан проживает много мигрантов. Да? Откуда они приезжают? Как меняется в связи с этим Татарстан и как в связи с этим меняются мигранты mm -hmm. в Татарстане? Вот примерно так. Ну, по поводу много или немного. Mm -hmm. Вопрос тоже такой. Относительный. Риторический. Да, риторический. Действительно, к нам приезжают мигранты. И я вам должна сказать, что, слава богу, когда говорят мигранты хорошо это или плохо, однозначного ответа тоже нет. Mm -hmm. Но тем не менее, если к нам едут люди, значит здесь достаточно благополучно. Вот, ну, на мой взгляд, опять-таки, mm -hmm. да. Вот, откуда к нам приезжают? В первую очередь это граждане Узбекистана. Там не национальный фиксирует состав, а именно mm -hmm. гражданство. Затем у нас граждане идут э, Таджикистана. Вот. И э, вот в последнее время активно у нас Киргизстана граждане стали приезжать. Mm -hmm. И вот э, в небольшом количестве ну, граждане а Казахстана. Ну, в Туркмению у нас студенты на обучение приезжают... Uh -huh. же... Ну, трудовых мигрантов нет. Трудовых мигрантов нет. Там uh -huh. несколько иная ситуация внутри страны. Uh -huh. Политическая, скажем так, и uh -huh. у нас их, в общем-то, uh -huh. нет практически. Да, ну и Азербайджан. Из закавказских республик у нас Азербайджан, но тут есть азербайджанцы, кто достаточно давно живут, есть кто и больше переезжают, потому что здесь там, скажем, родственники, там кто-то, друзья, знакомые переехали, люди тоже переезжают. Из этих республик нам люди охотно едут еще и потому, что считается, что Татарстан это мусульманская республика. Вот. ну То есть есть возможность, скажем так, справлять свои религиозные там, потребности, да, uh -huh. это действительно так, но к их изумлению, поверьте, мы много работали с мигрантами, когда они приезжают сюда, они испытывают некий такой культурный шок, они рассчитывают, что все-таки это мусульманская республика, а, оказывается, республика-то светская, uh -huh. Вот, и, в общем-то, вот, немножко грустят они. Поэтому, а помню, вот насколько Татарстан меняется в связи с этими иммигрантами? Насколько Татарстан меняется? А, ну Как я уже вначале сказала, что любое движение да, населения, угу. а, ну, в данном случае, делает более пестрой этническую структуру населения. И посмотрите, если мы с вами, опять-таки, посмотрим систему питания, Посмотрите, как много, так называют, у нас узбечек, да, uh -huh. у нас есть э, кафе, где арабские блюда готовят, да, uh -huh. ну, очень популярно стала грузинская кухня, да, uh -huh. у нас есть украинская кухня, не в таком количестве, как uh -huh. вот эти узбечки, но тем не менее есть. И, между прочим, заметьте, они несколько э, своей вот э, более, ну, дешевым, что ли, предложением, они несколько потеснили местные кухни. Я бы сказала даже сильно. Да, вот. Это же тоже Татарстан меняется. Uh -huh. Кроме того, это сказывается на межэтнической брачности. То есть, uh -huh. соответственно, э приезжая сюда, кто приезжает сюда? В основном это молодые мужчины, uh -huh. работоспособные, да, которые здесь вступают в том числе и в брак. Uh -huh. Вот. И должна признаться, что наши женщины... В общем-то, рассматривают эти варианты вот в качестве брачных партнеров, выходцев из этих республик. Поэтому, соответственно, эти люди, возможно, что, скорее всего, останутся здесь, раз они вступили в брак. Возможно, там у них родятся дети э, со смешанной идентичностью, да, как бы uh -huh. вот в смешных семьях. Это тоже будет, меняет и будет менять наш Татарстан. Если вы посмотрите на школьное образование, uh -huh. детские сады, там ведь уже достаточно такая вот э, прослойка детей мигрантов, скажем так, присутствует, и uh -huh, uh -huh. такая видимая прослойка. У нас есть школы, я знаю как минимум вот три школы в Казани, uh -huh. где, в общем-то, педагоги, организаторы значит, вынуждены корректировать, скажем так, учебные планы, учитывая этнокультурные особенности uh -huh. своих учащихся. Uh -huh. то есть сказать что совсем не влияют мы не можем но в то же время сказать что мигранты кардинально меняет там конечно нет uh -huh. Uh -huh. конечно нет и uh -huh. это не предвидится в будущем но я вам я должна думаю, сказать что мы не знаю к сожалению не к сожалению не можем обходиться без мигрантов потому что есть те сферы деятельности. А, да, экономика, всего. да, это экономика, конечно. Куда местное угу. население не идет? Я могу привести, ну, за не менее времени, конечно, этого делать не буду. Масса примеров. Ну, парочку а, можно. Масса примеров, где мы... Ну, строительство, например, правда ведь, да? Строительство. Есть заводы, где угу. трудоемкий вот такой вот процесс, очень, ну, скажем так, угу. требующий физических затрат где местное население за небольшие деньги работать не идут, а платить больше нет возможности, скажем, uh -huh. на этом предприятии. Или нет желания. По-разному. Ну, и то, и другое, наверное. наверное да. uh -huh. Опять-таки, когда говорят, вот пользу вот такие миграционные потоки приносят, и вот мигрантский труд или вред, опять-таки нет однозначного ответа. С одной стороны... Общество не может стать юристов, экономистов, психологов, да, утрированно, скажем. Кто-то должен а, заниматься и такими вот низкоквалифицированными работами, мести наши дворы, uh -huh. чистить наши мусоропроводы и так далее. Это нормально, это, без этого никак. Uh -huh. вот. это, конечно, хорошо. Но в то же время мы сталкивались с такой ситуацией, когда, например, на производстве работодатель приглашает группу мигрантов, uh -huh. покупает, там, грубо говоря, 50 лопат. Uh -huh. И, значит, вот, работать. Они работают ими. Вот, уезжает эта группа, причем все официально, то есть все нормально там. Но Соцподдержка. В с этим я, знаете, как, Да, какой, но угу. тормозится ведь технический развитие, технический прогресс. Да. То есть можно закупить, соответственно, какую-то технику, которая знаете. будет выполнять эту работу, но uh -huh. проще купить 50 лопат и 50 uh -huh. мигрантов. Привести. Есть другая еще сторона. Угу. Вот, например, допустим, во многих мечетях, я просто обратил внимание, сейчас татар не так много. В основном это выходцы из Средней Азии, те же самые мигранты. Угу. И мне, конечно, как представителя татарского социума, очень волнует вопрос, какой идеологии они сюда приехали. Да? То есть у нас, у татар сложился здесь традиционный ислам, такой ислам который некоторые специалисты даже говорят евро ислам да и к сожалению э -э -э мне вот кажется что <клес> те идеи которые приезжают из других регионов они не всегда соответствуют нашим традиционным ну я пока говорю об исламе ценностям ну, да. да и э, в связи с этим меня беспокоит еще другая страна что та часть татарской молодежи которая посвящает эти мечети у них татарская э, идентичность она постепенно меняется на вот эту конфессиональную идентичность хорошо или mm -hmm. это плохо это другой вопрос но такой факт тоже есть, это есть. да это... вы что думаете по этому поводу Денис я тут, ну, как бы, а что, <смех> что думаю? Прогноз какой-то или Нет, хорошо, вот это мигранты, или плохо? мигранты, это хорошо или плохо? Мы сейчас эту тему обсуждаем. Но мы уже проговаривали, что это и не хорошо, и не плохо. Это все ситуативно. Да? Смотря кто, смотря как потом мигранты, uh -huh. это настолько тоже термин. Такое пестрое сообщество, абсолютно разные, абсолютно разные люди. Да? Там есть и академики, есть и неквалифицированные молодые люди, которые школу не закончили. Mm -hmm. То есть как вот это... Не, наверное, проще было бы, если можно было сказать что-то белое и черное, да, и нам всегда так проще жить. Но э, вопросы любых межнациональных отношений, вопросы культуры — это не... Белые, и черные, тут очень много полутонов. Ну, да, и к этому угу. надо подходить очень аккуратно, осторожно, правильно и на основе каких-то исследований, чтобы говорить какие-то такие вот категоричные и некатегоричные заключения. Это Прежде всего, надо этот вопрос изучать. Ну, я думаю, что в любом случае это наше будущее сограждане. Чаще всего, да. Да, поэтому надо исходить из этого. Тем более в Татарстане они да, очень конечно. спокойно могут да. удовлетворять все свои этнокультурные потребности. Просто Там, мне что представляется, что есть. вот, например, дети мигрантов во втором, в третьем поколении это наши будущие сограждане. Да, это да. Да, это поэтому, это. наверное, их надо воспринимать такие, какие они есть. Но это часть тоже, очевидно, нашей культуры сегодняшней и нашей культуры уже будущей. Да, ну вот говоря <къех> вот о мечетях, да, mm -hmm. о другом исламе, да, хотела бы тут вот немножко скорректировать. Это все так, вы абсолютно правы. И то, что татарская молодежь, это не только татарская молодежь. Люди да, часто, да. да, вот этноним заменяют, извините, конфессионимом, uh -huh. да, то есть uh -huh. они вот... вот. Но э, тут ведь нужно понимать, что есть священнослужители которые должны корректировать да, эти моменты и держать правильную, что называется, линию, да? uh -huh. вот. и что люди, которые приходят в эту мечеть, должны, соответственно, придерживаться наших норм и традиций. Это уже задача священнослужителей, есть духовное управление мусульман, есть целый штат сотрудников, которые эти вопросы курируют, скажем uh -huh. так с нашей стороны экспертное научное сообщество Мы готовы им оказать в помощь в этом случае, плане, оказать помощь, да. да, в плане вот, научных каких-то разработок, угу. изысканий, исследований. Да. Ну Спасибо. что, коллеги, к большому сожалению, время нашей передачи подошло уже к концу. Мне сегодня очень понравилось, что у нас стояла очень плодотворная беседа. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Надеюсь, в ближайшее время мы с вами обсудим те проблемы, которые связаны не только с этнологической наукой, а в целом культурой народов Татарстана. Еще раз хочу с большим удовольствием представить наших гостей. Это Татьяна Алексеевна Титова и Елена Геннадьевна Гущина. Большое вам спасибо. спасибо. До новых встреч.